творчество людей с ограниченными возможностями, с, с, с, с особенностями ментального развития, продвигать их творчество, продвигать их творческий труд и делать так, чтобы ребята с, с особенностями развития могли за свой творческий труд получать э, зарплату. Вот, мы делаем э, декорации для э, нашего театра Круг 2 э, для других театров, э, делаем э, костюмы. Кроме этого, делаем сувенирную продукцию, цветечки, сумки. Хотели бы, чтобы наш, наш социальный бизнес был более устойчивым, более стабильным, чтобы наши ребята постоянно получили зарплату, чтобы мы могли развиваться, расти, делать какие-то новые вещи, новые проекты и находить на них спрос и избыток. Не хватает такого детального взгляда на то, как от идеи пройти полный путь до устойчивой реализации. Мне ага. не, не очень хорошо. хватает понимания маркетинга, наверное, да? маркетинга стратегии, как эффективно продвигать наши услуги, как эффективно делать рекламу собственных услуг, потому что у нас достойные, хорошие наши товары, то, что мы делаем, оригинальные, у нас интересные особые художники, которые необычно интересно мыслят. Вот. Так что то, что мы делаем достойно, хотелось бы, чтобы наш, наши услуги, то, что мы делаем, нашли своего клиента-покупателя. Он помог структурировать то, что мы делаем, помог выстроить эту единую систему и помог перестроить наш значимый подход в более перспективный, более эффективный.